Итак, привет, мои ненаглядные. Ну что? У нас тут четвертая серия. Half-Life VR, Half-Life 2 VR. Так, давайте загрузимся. Так, конечно, наверное, вот это последний сейв, да? Давай, Короче, такая тема. Подписывала на выходных три серии. Вот, как будни наступили, уже времени столько не было, поэтому там... Не знаю, как получится записывать еще, но на следующих выходных, там, в субботу-воскресенье, я уже, думаю, там, позаписываю так добротно. Я надеюсь на это. У меня будет такая возможность. близко ну зон качает да Шибануло. Так, должно было быть. Давай, давай, давай, давай сюда. оба. Ничего -то. и чё куда вертолет свалил я понял и чем мне с тобой делать Понимаю. Понимаю. Если получится... Оба, получилось. Вот ты засорядился. Ну, все она достала. Еще накидывает. Ну я знал. Сейчас перелетит. Давай сюда. О, уже и комбайны высаживаются. Ох ты! ни сюда ни сюда ни сюда ни сюда блин я думал вот комбайную этой веревки блять блять блять блять сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда Попытка номер два, да. Ладно, хоть капельку положили. Блин, а ПК, конечно же, тут, скажу проще. из-за того что угробление очень чувствительное. опять опять опять не нормально нормально нормально нормально нормально хаваемся ты тут не достанешь все тут можно съесть давай-ка съедем отсюда Меня тут не достанешь. Хочет, но не достанет. Так. Здесь есть что интересное. Нет, надо сходить туда подлечиться. вот не достает, типа сейф зону. А, так, так, так. Сохраниться. Давай сохранимся. Новое сохранение. Давай, сохранить. Так, что тут, что тут, ничего тут. А, это если, если чуть, типа, можно отсюда подняться, да? А, вот она что. Ну, подожди, мне ж туда. Не понимаю. А под вертолет уходить рискуем? Ничего, рискнуть сюда, свалиться что ли? О, все, все, все, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Ладно, давай рискнем. Погнали. Слушай, о чем мне рисковать вообще взял тут да перемахнул вот и все оу oh май и я застрял но ну, не до конца ну ты дядя бесишь реально все отвалит меня Сейчас найду какие-то мед такой и собью тебя все но ну здесь можно уже на своих двоих походить Я слышу знакомого засранца он улетел еще одна аптека но мне пока не нужна. так а что тут кажется догадываюсь наверняка сюда здесь отсюда и что куда я провалился что тут вообще происходит а что блокируют так ну ладно это там видел лестницу короче головоломки начинаются И что мне типа сюда спрыгнуть? Что удивляюсь, что Хай-Клайк? Нормально, даже ХПшку не сняло. Чихо. Блин, стрёмно это ощущается в очках VR. Ну чё ну я здесь вот. А, мне наоборот, сюда груза наверно наложить надо, да? Mm. Типа, стиралка. Mm. Давай стиралку. Все, понял. больше груза! Лучше, как говорится. Так, я что-то не расшибусь. Вроде не ошибся. Ага, и перемахнуть типа туда, да? Блин, так не хочется в грандурет уже брать. Эй, вы же Фрейд, верно? Не верю собственным глазам. Доктор Гордон Фриман собственной персоной. нажимаю налево он направо поворачивает все вы заберите у меня это Поспешим. нам нужно сворачивать лагерь и здорово я тут такой это я заберу пожалуй Вседержимые. Ага. Есть что еще, чем поживиться? Подожди-то, подожди. Приману, подожди. нужны запасы. ну все надо. все? Ничего больше нету. А там что у вас? Давайте тоже ничего пошли пошли пошли пошли погнали Оп. я с инструментами чуть не угоню давай показывай давай давай давай вот взгляните Эткуда? сюда это дамба она прямо по курсу на старый угу. газ прячется и лайк рукой подать от дамбы но попасть туда с этой вертушкой охотником на хвосте считайте почти нереально хорошие новости вартигон что-то там шаманит под вашим катером так что он станет помощнее кажется он уже заканчивает выходите Ты куда уставился туда О, ты пулемет мне нашаманил. Ну вот и мы. Мы сняли эту пушку с такого же охотника, как и твой враг. Какая ирония, просто душа радуется. Сбейте вертушку и сможете прорваться к базе Илайна. Фримен должен взять это оружие, иначе он пожалеет об этом. Обещайте, вот это я понимаю. За свободу! Задайте вашу рот, док. И... Задам, задам, задам. Поехали. Вот это теперь, я понимаю, вот это на из транспорт. О, как тебе такое? Долго издевался надо мной, да? тоже же, слушай, ну я тебя не победим? Давайте поцелуй армию сюда. серьезно кому речь прям Если я тут неповкусник, то что выражать не будет. А это пустые коробки, не понял. ну как ладно давай а если я ладно. и жалко пушка перегревается это хорошо спрятался Да возьми это уже его вот так Так, эту хренешь не могу сбить. Ладно, фиг с тобой. У меня, похоже, бессмертная. Вот, а ты кто? Я так понимаю, на то он не рассчитывал. Тихо. Ну, давай схожу, потом налево съезжу. Чиха? А ты с друзьями, оказывается, ходишь, да? Где твой друг? Было. Ну ты, блин, ловушку устроил мне. Что там за звук? Кто это за звук откуда он оттуда откуда то оттуда слушай стало интересно что это пасхалках Half life О, вроде куда надо. Нет. Это что-то за чел лежит. Ну, я вроде вариантов добраться до него не вижу. Ладно, хрен с ним. подожди так ну челика я сбил Но звук не исчез да Только если сбить вот эту посередине Ну слушайте извините конечно все хотят прохождения но мне тут реально интересно стало хм. ладно будем считать это просто это постальный звук ворочаешься. Нажимаешь налево, он направо едет. Нажимаешь направо, он тоже направо едет. Кто? Скидываешь? И чё? Ты мне типа тут предлагают слезть и пройтись пешочком? Не, ну давай, я не против. Так, ну и чё тут? Просто огонь. Типа туда я не заберусь. Потому я не против оставить а транспорт тут. Что-то пропадело, пропало сейчас. Уровень радиации. Ай-ей! Состояние ухудшилось. Да, вижу я, что не улучшилось. А как мне тут перемахнуть? Опять там по боковой этой. Так, ну это хрень даже не разрушается. Ну да, только так. Что сохраним. Слушайте, давайте-ка я сделал лучше две небольшие серии, зато будет на несколько дней. В общем, спасибо за просмотр. Это была четвертая серия Half-Life 2 VR -моды. <связать> Ну, лайки по приветствую. Всем спасибо и пока!